Uh, получается, всем, сейчас. Всем, хай, я приветствую вас реально на нашем приятательном эвенте, получается, uh, вот. Во время эвента прошу, пожалуйста, всех закрыть ваши микрофоны, как минимум тех, кто не играет. Те, кто прячется, могут, ну, то есть, реально вкидывать смешные фразочки, я так считаю. Нас тут в данный момент сейчас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Двенадцать... 12... Чего подвинуться? Нас тут двенадцать человек, я предлагаю двенадцать минус восемь будет, то есть четыре. Чё, будем прям вот всем составом играть или по очереди? То есть как хотите. Плюс всем составом, минус по очереди. Раз, два, три, четыре. Получается всем составом. Будем делать два искателя или три. Плюс два, минус три. Минус, минус, минус. Че я сказал? Это он Получается два. Ну, получается нет. Это он ксранкс? Так, два искателя, два это, транс? Транс? Так, да, два искателя это нормально. Вот столько человек, хай. Да кого вообще? А сколько ты хочешь один? На всю эту толпу? Нет, я имею в виду два искателя, изи для обычных людей. Так тут, тут, раз, два, три, а, четыре, время, пять. Ну да, 20 минут. 20 или 15, то есть. Кто получается, подбирал получается... два синих плюс... шалкера? Не важно. Плюс кто за то, чтобы играть просто прятки, минус за то, чтобы играть в прятки, где нужно искать коды, чтобы выйти. Получается. Минус это коды или плюс, я забыл. 0. Ну, получается минус. минус. Смотрите, блин, тогда там кодов... Там всего пять кодов, но я думаю, я нормально спрятал. Смотрите, сейчас все по очереди становитесь вот сюда. Вот по одному блоку, один человек на одного блока. Один человек, один блок, становитесь. Сейчас, сейчас, сейчас, тут очередь выстрелится. Смотрите, я сейчас, получается, а -а -а, вот это все, что после вот этого человека, отступите все на один блок, чтобы не подсосать Ай, без брони будем играть, чтобы было легче убивать. А, а не я не убивать. думаю не убивать, вот просто, ударил, просто, типа, не то... ударил, а потом не человека, просто срач. я буду следить за всем ивентом. Хорошо. Ну, типа, если, давайте, давайте если убивать, вы сейчас а просто оперативнее броню, то нормально будет. Получается, начинаем, нажимай на кнопку. Стой, не нажимай, подожди. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. подожди, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Я скину туда вот все, что было. Вот Смотри, вот туда вот открою я все скину. Вс ⁇ нажимай на кнопку, нажимай. Видите, Чё, что что? Вот тебе выпало? Что я тебе выпало? На, выпало. На, на зеленую становись, следующий. Сейчас встану, хорошо. Вот мне вот, вот все я выложил, все что у меня. Нажимай. Вот вот на Q, нажимай. Там были тыквы Слушайте, там я там. на зеленую шерсть становитесь, следующий. Кажется, на зеленую. Красная, на красную. красную. З... Нажимай. Зеленая, на зеленую. Ты кто такой ты тоже хороший Красный, два искателя получается два искателя все кто после идут на зелено. я красный капец я коммунист красные искатели я надеюсь искатели и ищущие не будут реально врать то есть ну, если вы нашли человека просто ударьте его один раз рукой пожалуйста вот. Можно ночь полетали, чтобы было. А, будут спавниться всякие твари. А, смотрите прямом Смотрите, сейчас забегают, получается, прячущиеся, Прячущим, но ну, с... я даю подсказку по всему дому. Я довольно я... много, ну, всяких нычек, я реально. Я так рад... что я... ищите, реально хорошо прячьтесь. Э -э искателям же, вот это это вообще кто? Искателям даю подсказку, есть места, где, когда игроки проходят, издаются звуки. Так что, живая искателям, то есть, увеличить звуки, чтобы искать было проще. И ориентироваться я на, на звуки. По замку пробежаться, чтобы... Смотрите, я давай, давайте. Я включил прячущим. субтитры. Две минуты даем прячущимся. После двух минут забегает искателя Две минуты. Давайте принципе, идите. Не ну, класс. Ну, давай снимем вот, броню. Говную, броню давай снимем. Две минуты пошли. Да куда вы побежали? Можно прятаться только в доме. За границы дома нельзя заходить абсолютно. Напоминаю, что пока что вы не можете искать коды. Пока что только спрячьтесь. Не смотрите ни в сундуки, ни в бочки, никуда абсолютно. Если это есть заподозрится, что вы смотрели, злые леди вас забадят. Что ты говоришь, что? Работа, ну, что ты хочешь? Да, короче, у нас ресы подсосали какие-то лохи. Да, все. У меня, меня подсосали и... два синих шалкера и мою броню. Я тебе дал лодку, только забери себе только рез и все, по-быстрому, чисто. А мне? Эти мозолизу, ты в Дискорде сидишь сейчас. У меня вообще, Это... у, меня... Это... у меня тоже подсосали. Ну, туда, где лежало практически, там. Там, не... там кто-то еще, НП... наверное, подбежал, и... подобрал. НП и рентарик, да, кажется. Было. Видите, все, у меня людей было. Верите, там все ещё надо, мне только хлеб в инвентаре. У прячущихся одна минута осталась. Напоминаю, что нельзя не смотреть ни в бочке, никуда. Леди, ты слетишь Сэр, мимик. прячущимися? Сэр, мимик. А. Я хочу вам подарить э, 35% акций. Да мне это, не надо пока. Мне все равно. Mm. Да. Я застрял. У искачущихся осталось 30 секунд. Если ты застрял... Вреди, Я отдал, а, кинул на землю, так, где оно лежало. Ну, куча людей бегло. 20 человек на сервере. 20, 22. 20. 10 секунд осталось у прячущихся. А, да. Давайте сейчас катку закончим, и вы, то есть, реально разберётесь, в принципе. <arts> Все, <,ec> <additions> эти искатели, пошли-пошли-пошли, у вас получается 20 минут. 20 минут, чтобы всех найти. Да куда ты там стекло, боишься? твой инвентарь мой чекнул. А, Все, 20 минут пошли. Кого нашли, просто возвращайтесь, пожалуйста, к порталу. Дети Химус Делитус, откуда ты возьмешь вещи? У меня лежит только хлеб в инвентаре, 21 хлеба. Тебе три хлеба нужно взять, я не понимаю, что тебе надо? А, У у лучше не ходить по особняку, чтобы случайно кого-то не ходить. ты тут Свечан? Ну чё, пошла катка, получается. Сейчас я хочу кому-то тэпнуться. Кто-то прячется? Прячусь. А, напоминаю, что в нычках тут есть нычки, которые... которые... Ну, да подожди, пыталась. стой. Есть нычки, которые, то есть, ну, довольно закрывающиеся. В таких нычках долго сидеть нельзя. Не больше, чем а д... нельзя, по правилам нельзя, то есть сидеть долго внычка. Только... Да я забыл напомнить. А снимать картины можно? Снимать картины нельзя. Ладно. Я не знаю, про чью я нычку, я просто вспомнил, что есть ну, одни приколямбусы. Если в них засесть, то это будет она Ривна идти. Да блин, а где кто? Это к ней интересно. Ну, пока что все идет э, прикольно. Напишите мне, можно? пожалуйста, пишите в чат, кого нашли, чтобы интереснее было. А можно я взорву? Нет, можно, кстати, перебегать, если что. А, так это нечестно. Да, я думаю, нормально. Это нечестно. сейчас. А фото у нас, фото и кто еще ищет, я не помню. И и как его, ну, у ко у которого скин такой вот Roblox. Никлас, Напоминаю, но, вы но, можете но, да. начать искать коды. Кодов всего да, 5, Дайте подсказку. Смотрите, ты мне, пожалуйста, вот бочка лежит. А кто? Ник, ник, ник, ник. А это что такое? Так. Куда я забрался? Ну? ну, есть, есть способ, да, просто ну, надо. стекло вот нельзя, сломать нельзя ты должен ну, понять как это установить это крутой поэтому я знаю что здесь О, вот. это такое интересно капец тут сложно передвигаться нормально не не не поэтому это... по вентиляции какой-то пока что походу никого не нашли я так Остерс. понимаю есть и кого нашли или нет нет э. до сих пор не нашли серьезно а вот Понял. Я понял. Нашел, нашел херина. М Кого и нашли просто угадки. И супермегапро. Подсказывать нельзя. Подсказывать Открывай нельзя. нельзя но... кнопку, <laughs> я Не понимаю, okay, вы вообще it's... не слышите, как тут. <laughs> у меня тут, у меня. Вы нотные и... блоки не и... слышите. слишком маленький тайминг, чтобы эту штуку поднять, которую там спрятал. Там <соединяющие> это, <соединяющие> это реально, это реально. Ты пробовал, да, просто мне я, я пробовал, да. Это, ну, типа, это я не покажу. супер -дет. Так как на крышу-то выбраться? А, вот так, да. Одного нашли. О, походу, все, двух уже нашли минимум. Я нашел двух. О, еще одну. А, это суперздет, мы его уже и так нашли. Напоминаю, ну, вот, что прячущимся вот. нельзя а выбегать на улицу. Можно вопрос. вопрос, кто стрим ведет? А, и Тимус Делиптус, у него... Если, ну типа, скинь ссылку в чат, я не помню. Просто как Просто там на стриме экран не видно. Ага. -а -а. Там Ребят, ничего не, в не видно. Оранжевый написано, это нужно вводить. это а я вы, вы, стримить, вы должны найти да, туда, туда, куда это вводить. А а я хотел сегодня стримить, я хотел сегодня стримить, но, короче, у меня что-то с youtube стало. Ну, я думаю, что под деду, в принципе, доверить можно. После инвентаря все попки кстати. будут сняты. Все попки. Все попки, да? Я... Да. Попки, все ментопс, так сказать, называется. Ментопс уже ушел. Да-да-да, и пчелки такие в это в тарелку. Напоминаю, сейчас можно, на можно прятаться на балконах, но нельзя прятаться на крышах. Если что. Сейчас челик ходит меня, мимик это искатель или нет случайно? Я искатель X кто и фото и Николас Нортгард. Я не вижу ж Так все, а под скид... с снимут эти броню свою? Прячущийся снимите, пожалуйста, броню. Ну а... Капец, я бегаю по крыше, кстати, еще. Сколько еще человек прячется? Ну тут нашли. По-моему, нашли тут больше человек. Искать думаю, так скучно. Тех, кого нашли, выбегайте из дома, пожалуйста, чтобы не запутывать. Опа, а это что за дверка? Thank mm -hmm. you. Mm. -hmm. Mm. <music> О, большая, почему я просто бегу? Итак, сейчас. Да-да-да, да, последний... все это. Последний... Подожди, мимика. Стой, подожди, подожди, ты неправильно немножко сделал. Надо же, чтобы был шанс, типа один к нескольким. У тебя так один... это это полный рандом, смотри, это просто полный У рандом. к одному Надо, чтобы был один к, там не знаю, десяти. Так нет, смотри, ты нажимаешь, тебе рандомно выкидывается это и все. Ну да. Ну. Ну. Получается, так. равно братали и равно таких людей будет обычно. Да рандомов. нет, все. И как только два предателя накапливаются, все остальные автоматом становятся этими. Ну ладно, продумал все. Окей, не важно. Так, получается кто? А модель у нас. Сейчас я буду чекать инвентарь, потому что у меня есть подозрение, что... Нажимай. Нажимай, нажимай, нажимай. О, ну подсосал, ясно. Становись на зеленый. Следующий. Фото. А. а я опять красный. Я не хочу быть второй раз. Ну, так вот, Следующий, следующий, следующий, следующий. Так, честно. На зеленый. Давайте, кто хочет быть предателем, что я Но есть те, кто живающий сейчас... О, а давайте кто... вам он газ. Все уже. В Minecraft. Да. Ну, кто вот сейчас желает быть предателем? Вот я я написали два челена. Кто? Супер Мегапро давай тогда, если ты не хочешь, то пусть вместо тебя Супер Мегапро. А где Супер Мегапро? Да, а на Супер Мегапро. Хотела, скидывайте а мне все цвета, шерсть. скидывайте шерсть, скидывайте шерсть. А две штуки людей, поэтому нормально. Все, вот эти два искателя. У вас сейчас будет 15 минут. Все скинули? Подни, да. Понимаешь, что типа искатель. Ага, все, спасибо, друг, ты такой добрый. Все, все, кто прячется, снимите броню, пожалуйста. А элитры, они вроде не являются. Паренью. Элитры они... можно, я думаю, да. Ну, Смотрите, вот... Э... Ты будешь сейчас играть? Ты сейчас будешь играть или ты просто сидишь тут? Что, привет, ты сейчас играть-то будешь или нет? Привет. Ну получается, не будешь. Кто там еще? Тут кто-то бегает, просто и я хз где. Все, получается, вот эти челиксы пошли, у вас э, две минуты. Время пошло, Нет, если чё. Дайте, э, дайте ему реально броню, чтобы он понял, что мы хотим. Кому, кому дать, кому броню дать? Что-то там не знаю, шлем. Мне. Такая... Э, Мега, продай ты? ему свой шлем. Он тебе, видно, наверное. Три минуты, Все, тебе, ему скинули что-то. У вас две минуты, да-да-да. Во время пока что в бочке, в сундуке никуда смотреть нельзя. Паркур, блин. Напоминаю. Блоком. А то сейчас тут начнут. Звой леди, иди следи, а то сейчас зачистерят все. Сразу давайте кады искать быстрее. Нет, коды нельзя, пока коды можно только, когда искатели войдут. Мы сейчас найдем, потом возьмем, не волнуйся. Да нет, Ой, не Ой, а не я... че это я выхожу так сюда. Леди забанит и все. Кто это фипса ты опоздал уже только на следующую катку фипса обидно ничего нет я в такой тупик вообще зашел дупой меня здесь найдут вот это это что вообще такое полетело сейчас динамично не прошло еще двух минут две минуты еще не прошло одна минута 15 секунд прошло Привет, все кто ману. сейчас заходит пожалуйста ожидайте около бантала тыди! Да я про... Отойди в сторону. В сторону, отойди. Нет, сейчас за там еще. Помогите. Отойди. Леди, там смешно ты опнись к нему. Да, бь ⁇ мое, здесь. У вас осталось, если что, 10 секунд прятаться, напоминаю. Мы, кстати, прячемся, возможно. 5 знаем? секунд осталось. А. Вот. Вот Всё, теперь ст... время вышло. Ну, Всё, стой, пошли, а пошли, ты... пошли, пошли, пошли, пошли. Все, стоим здесь. Напоминаю, теперь вы можете начинать искать коды. Всего а, зачем они кодов, нужны? Чтобы открыть дверь, если за 15 минут вы не успеете найти все коды, эти победили. Вас О, ищут. Подожди минуту, как, как отсюда выйти будет? Типа, я за что сейчас смотри, вот я родомщиков. Как мне вот отсюда будет потом, ну типа, как мне открыть вообще? Вот, подожди, сейчас ты под... Где, где так, ты? Так надо чат нажимаешь и выходишь, все. Амадей. А, а, а, а, нам нужно будет планировать, как выйти. А, пацаны, Просто я с вами сюда, окей? Mhm. Thank mm -hmm. you. Ладно, сейчас поищу этот ближайший сундук. Да я без понятия, это Я тут хотел посмотреть, а он меня так пугает, вот. Ближайший сундук положи. Ну сейчас я найду тебе этот ближайший сундук. Ну да, да я. Это те, кто, это уже столько нашли, те, кто на спавне вы серьезно? Видимо, да. Напишите мне в ВС, кто еще прячется. Я просто... Как-то быстро всех находит, по-моему. Мне кажется, надо судить до одного этого. Да, да, да, да, да, да. Потому что оно ну, это супер быстро всех находит. По... Напишите мне в ВС те, кто Давай остались, пожалуйста. Помах, я Все, никого не осталось, получается. Сейчас я найду, где код положить. Выходите все из особняка, получается. А, сейчас. Тьфу, да, короче, я возьму уже код сам сейчас спрячу, ё -моё. Ты где? Да я... А, возьми тогда, спрячь. Мимик! А, Дай мне опку, мне рейсы это подсосали, ты я так и не понимаю. Давай не после взял. этого, после ивента. Я просто сейчас ну, Да, в... после ивента эти те... люди уйдут. Да так у меня и все ники есть. Mm. Есть те, кто просто сейчас желает быть искателем, чтобы не этот. Чтобы не делать. Э, ну то есть да. Жадного искателя нужно. Вот два есть. Да, в... Два есть. Дав кью, пожалуйста, встаньте на красное, все остальные на зеленые. Те, кто хочет быть этими искателями. Ну все, давай, давай, мы поняли, кто искатель, и давай а подожди, мы м крепко. Дав кью хотел. Кино, давай, сначала дав потому что он первый написал. А, э, два это слишком много, два супер быстро находят людей. А, ну давайте... Мимик! Осмотрим. Мимик! Что? О, Винита, блин! Ты ей а вини, забанил за... уже. А, окей. А, а ч по он По поводу сделал? остальных фанфикс и он... тому подобное. Я фанфиксы и авинита забанил, они мешали. А что, а а что они что сделали? Они бегали по карте. А, фикса, так сама... ты пойдшь играть? Нет, потому что у меня ком перегрелся. Встаньте все на зеленые, те, кто сейчас будут и играть, получается. Да Вы мы уже встали, спать? ты задолбал. Через... Да потому Я что через... тут некоторые бегают, и непонятно, вот э, корона что-то там бегает, он что. Я через минут пять зайду. Ладно. Да не будет двух этих, ты либо играешь, либо... Да вс давайте, давайте, короче. Всё. Ну все, мимик, все, все, все. Время всё. пошло. В свой фон, в который можно мембраны. А. Меня. Если вы хотите да подняться, ты акции. Да. Да, то Ты уже Фонский не будешь играть в если что. Если ты забегаешь в дом, я тебя баню, потому что, ну, ты будешь сбивать с толку. Напоминаю, сейчас нельзя искать коды. Не смотрите абсолютно ни в какие сундуки. Ну ты игри, Нет. Походу все. Все коды нашли? Да тут. Сейчас. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Вс. А ты их навсегда забанивали на время ивента? На время ивента, скорее всего. Скорее а, всего. Я сейчас не могу. Не надо нажимать. Напоминаю, не ищите коды, потому что, мне кажется, надо по сто раз повторять. Минута уже прошла, если что. Осталась одна минута. Мы же еще прячемся, я Вы сейчас должны спрятаться, после двух минут вы должны искать коды и выйти. Нет нет, нет, нет, нет, нет, нет, Осталось 30 но... секунд, если что. Да, блин, у меня в явдолбанной застрял, так нечестно. А, кстати, реально, ну, челядь. Зачем мы полетели в свое место? Блин! У меня план продуман на много ходовочек. Если выйдете здесь, я пойду туда. Если выйдете та, не пойду туда. Я тут уже был, супер мега про. Осталось пять секунд. Все, искатель пошел, искатель пошел, искатель пошел. Мик, помоги, если я, я лох, помоги, пожалуйста. Дай и Люк остались вот ярлык домочков. Я, лох, я шерсть сломал. Как ты мог к надо люк, чтобы я снова стал этим плавать. А что ты? Ой-ой-ой. Депортирует меня туда вот. Да, там, где нету этой вентиляции, чтобы я нормально. Доставь вот эту вот шерсть, она здесь лежит. Вот тут. Давай я поставлю, потому что да, ага, все. Леди, поставишь? Ну, Леди поставит, походу. Ну, пожалуйста. Не прошу. упадите в яму, пока... Я оставался один, оставался здесь выпускателем. Это вообще очень Да в Q, импостер. Мимик. Мимик. Дав Q, предатель. No Ты, ты, ты думаешь, я, я, я, я рестарту сервер? я нет, я нет я нет <с· prisoner> я нет я, я не хочу ничего. сейчас немного отвлекаться сильно много на ловку просто можно мне хотя бы последить за игроками? <с> Не, ну это чисто. Ну да в Q все тщательно осматривает, но не, недостаточно. Mm. <laughs> 7 минут еще Короче, есть. красная большая кровать там есть. Он может выиграть. Красная большая кровать там есть. Алло, супер дед, ты тут? <кх> Я забираю. У меня, у тебя... кстати, есть 47 О, блоков из умного. Что это? Чье? Вс. Че? О, стиле верно а он в дискости. Я тут еще топка, почему-либрям? Капец, телевер. Ой, капец. Что происходит? А, не происходит. Происходит. а не это не телевер. Это Сайндер. У тебя шиза. У тебя шиза. Уже два часа. У тебя уже пиздец. Давай, давай ещё одну подсказку. Он на втором да ну... все лошара он он заходил туда как он не заметил. дед ты что тут забыл пошли домой <сёк> Ой, блядь, а где выход я заблудился что, Ой. будем еще Здравствуйте. Давайте смотри, где я прятался. Тут еще людей много, я думаю, можно сыграть ещё одну. И вот так вот залез. Так. И мы пойдем в Among Us. В Among Us. Сколько людей в сейчас Жесть. Нет. Почет. Ну вот. А мы пойдем в Among Us. Плюс за то, чтобы еще играть, минус делать. за то, чтобы все. Ну, многие хотят еще сыграть, карту. Ну ладно, тогда я тоже поиграю. Давайте финальную тогда. Есть желающие стать искателем просто. Амаде искатель, Пожалуйста, а мой... все придите на спавн на зеленую штуку. Я спав на зеленая штука, кстати. А Амаде шипят пятый все. Амадеи, подари, бедро. Немайка, вот можно мне немножко еды... Блядь, у меня почти сломанный лук, сегодня. он почти сломанный. Можешь помогите. у игроков попросить. Пожалуйста, дай все, кто дай прячутся, все, кто прячутся, снимите броню. Да нету у меня. Снимите броню, Николас на Лугарусе. Снимите броню, блядь. Снимайте всю броню и литры и так далее. И хватит друг другу перекидывать кидать У меня нету такого лука. Все готовы. А? Время пошло две минуты. Давайте одну минуту. Это походу одна минута. Все пошла. Прячьтесь. Мимик, мне туда... туда. Мимик, мне Злые леди говорит, что у меня лук на 48 восемь прочность. Это пошел был Я, почти тут... сломанный лук. Там было примерно 50 а! минус 50 ро... прочности. Ау. А, это А, модель, не смотри в сторону дома, чтобы не заспойлерить кады нельзя искать, просто прячьтесь. У вас будет 15... Что? Посмотри, Я сейчас не могу. Как дела? Нормально. У вас будет 15 а... минут. Если за 15 минут вас не найдут, вы победили. Ой. А за 15 минут, если не найдут, то мы победили. Ладно. Да. Я злой вам. Дети, не выходи, пожалуйста, в геймод один, чтобы случайно не распойлерить. Да блин, так нечестно, я сейчас. Мимик. А. Несколько. Осталось тридцать секунд прятаться. А, стой, какой мы же однами. Все, пошли, пошел, пошел, пошел. Амадей, стартуй. Да хозяин у им какой-то. Все, время пошло, уже Амадей вас ищет. Если он тебя сможет увидеть сквозь эту нычку, то он нормально. Просто есть нычки, через которые даже увидеть нельзя. Не, коды не ищем, коды не ищем. Искатель с броней, если что, все остальные без брони. Да откуда выпустил? сейчас я хочу кому-то тапнуться Ну слушай нычка ну, нычка неплохая вот это я сам ее придумал да да да ну не чуть-чуть и -чуть видно чуть-чуть ну да Сейчас подожди, где Где еще прячешься? А я я улетел уже вс. А модель же, пока ты никого не нашел, или я нашел уже кого-то? Одного нормально. ТП сейчас. Кому можно ТП У кого максимально крутая нычка? О. ТП. У вас у вас там много? Ну это, ну блин, я бы сказал, это немного отчитывает нычка, если честно. Ну, Да. По приколу. Через что? Куда вс ⁇ А вы где все прятались? А Мадри уже сколько бегает? А Модель уже полособняка оббежал. Да вы какие-то. Ну, я думаю, вас нашли свои метки, и ну вас типа это немного это супер читерно. Вот так закрывать. Я я же сказал, в таких нычках, которые закрываются, и вас не видно, нельзя долго сидеть. Нет, прям которые прям закрываются, и нельзя к ним войти. Вот в таких долго сидеть нельзя. Так э, хай, это бан. Таким приколом. М -м -м. <свят> Выходите все из особняка, чтобы, ну, то есть, не случайно кого-то не спалить. Напишите мне, ВЛС, кто еще этот? Кто еще прячется? Своимецкие, что ты бегаешь туда-сюда? Выйди из особняка. Тебя нашли. Что творит? Ой, картину еще и сломал, ясно. Что? Куда ты мне отправил, что? И что ты? А ты перебежал? Дисты Свои метки выйди, пожалуйста, из особняка, чтобы нет, чтобы не забаниться. А ч? Так, супер дед и Николас много гадать еще, получится Нет, нельзя. Ну, походу, два человека только. А, нет, три человека, три. Ну, типа, ты забегаешь, сидишь там пару минут и типа выбегаешь, чтобы не сидеть там по полчаса, по игры. А, нет, четыре человека вообще. Четыре человека? Да что, что? Это к фотову, фотову, фотову, фото. Да я, да. Прошло уже семь минут из пятнадцати, если что. А смотри, зачем ты тратишь время на места, где ты уже был? А, ну хотя они же перебегать могут. Ясно. Ох уж эти перебежчики. Четыре человека еще. Я знаю. рандомчиков ты недолго сидишь в одной ничке сучим никуда он просто будет стоять а Все, нашли. Трое человек осталось. <звы> вот это сейчас мув был совершен. Звой леди, ты видела это? Ты видела это, злой леди? Все, все! Чего, чего? Да что, что? Это у фото Вот это мув, конечно, но это да. Алло, что? Кого? Э -э, три человека вроде осталось. Можно сидеть на балконах, но нельзя сидеть на крышах. Звучит музыка. А осталось пять минут всего, у тебя еще три человека вроде как. Не, я, я не слежу. Я за Амадеем им слежу. Пять минут осталось. Чего? boa, dá Ну тут такие гениальные мувы сейчас совершаются от рандомчика. ты супер дед, подожди. А где ты? Так ты же. Так ты же тут и сидел. А. Да что, что? Кого не добавим? <связывая> <связывая> Осталось 3 минуты, если что. Осталось 3 минуты. Успеет ли Амадей всех найти или же нет? Спали. Да что? Сейчас я не знаю. Все, одного опять спалил, еще одного спалил. Остался, получается, рандомчик и супер -мегапро. Осталось две минуты всего, амадей, поторопись. Ты же вроде ничего не написал. Ну-ка, подожди, а где рандомчик сейчас? Ну ясно. Да я вижу где ты. Мне кажется, тут... <свят> Осталась одна минута, модель одна минута, рандомчик, рандомчик и одна минута. Если рандомчик захочет дать, то он даст. Ну, сейчас э, горячо, очень горячо. Теперь холоднее, холоднее. Но если следить по этажам, то холодно, а если по месту, то горячо. Я, я, не, я не знаю, я не смогу так отслеживать. Ты просто можешь давать подсказки где-то, например. Нет, еще 15 минут и секунд. 5 секунд. 5 секунд осталось. Все, время вышло. Он тут стоял, он тут. 5 секунд. Рандомчик победил, он спрятался. Ну, как-то вот так получится. Ну, чё вам, вообще ивент понравился, чешу? Ну, на этом я, в принципе, предлагаю закончить, потому что мой час вышел. Ну что, всем реально спасибо, кто пришел. Мне понравилось, как вы играли. Реально, я... То есть, ну, правда, немного все пошло, не по плану чуть-чуть. Но, в принципе, было прикольно и атмосферно довольно-таки. Ну, в принципе, коды, конечно, да. Всем пока, получается.